Долго искали достойную клинику, много ошибались, но наконец нашли. Теперь свои зубы доверяем только клинике 32, да. поэтому у нас их по 32. Да. Все врачи, красавцы, красавцы. профессиональные, ответственные. ответственные, очень приличные люди. Да. Благодарим. Спасибо большое. Не только. Будем мне. еще приезжать каждые полгода, как солдаты, на осмотр. И будем приводить своих друзей, бабушек. Еще детей. Детей. А нас много. Много.